The Greenpeace vessel Arctic Sunrise is here to protect the Arctic from the disaster of oil drilling. Over. Watch out. the and And your boats are attached to all parts of your I, I suspect То есть нападение на морское судно на цель завладения чужим имуществом, совершенного угрозой применения насилия в составе организованной группы особо тяжкого преступления, за которое уголовным законам происходило на наказание исключительно в лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Никакой экологии здесь нет. Уголовной ответственности будут включены все лица, совершившие нападение на платформу, вне зависимости от их гражданства. Провокация. Применение или угроза применения оружия – это полный абсурд а ледокол потопить. Федерация Суспасных исправь меры пресечает в виде заключения под стражу сроком на два месяца А аминь, а аминь, а сторона защиты об изменении меры точнее на подлежащим подлежащему